Ребят, всем привет. На связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем клуба сытых сетевиков, автором книги «Формула привлекательного маркетинга». И сегодня, сегодня мы разберем очень интересную тему. Работает ли проспектинг на холодный рынок? И, наверное, у меня такое чувство, что я инородные слова привожу западного рынка и называю это как есть. Хотя, общаясь с старой элитой, да, то есть с нашими спонсорами, с некоторыми спонсорами, конечно, не со всеми, но люди, которые развивались и получали результаты на земле, некоторые из них знают, что такое проспектинг. Сегодняшнее же поколение, не, многие не знают, что такое проспектинг, и в интернет несколько лет тому назад я начал первое это слово использовать, пытаясь перевести его, ну, как бы... Вот а, ну, ну, даже не надо переводить В принципе, проспектинг это такое название Проспектинг, да, то есть то же самое, как и нетворкинг Людям уже не надо объяснять, что такое нетворкинг Типа знакомиться с людьми Но в любом случае, я уверен, что Это видео будут смотреть многие люди Да и старые люди, которые вот сейчас Поставили восклицательные знаки и плюсы В любом случае, я хочу повторить, ребят Проспектинг, э, ну, я считаю, и не только это мое мнение, проспектинг – это кровь вашего бизнеса. То есть если, э, если в интернет-маркетинге да, то есть взять инфобизнес, любой бизнес э, – это трафик, кровь вашего бизнеса, то в сетевом маркетинге э, все, что касается дубликации и, и действенных методов развития – это проспектинг. То есть это то, что может любой партнер ваш повторить, и это приводит... и, и эти действия необходимо делать ежедневно для того, чтобы получать результат. Это действия, приносящие доход, да, то есть, грубо говоря. И проспектинг, проспектинг задача проспектинга а, выявить у холодной аудитории, ну, неважно, холодная, но ну, сегодня мы говорим о холодной аудитории. Задача у холодной аудитории, вот тут давайте минуточку внимания, потому что многие недопонимают сути. И вот многие из вас поставили восклицательные знаки, но сколько я уже обучаю данному методу, многие недопонимают сути. Задача проспектинга – выявить, Открыт ли человек, ну давайте мы сегодня про холодный рынок, открыт ли холодный рынок, вот тот человек, которого вы не знаете, к теме бизнеса, либо продукта? Сейчас я объясню, почему я так сконцентрировал на этом внимание. Открыт ли человек к информации о вашем бизнесе, либо продукту? Открыт ли? Готов ли? он получать информацию о бизнесе, либо же продукту. А когда он начал преподавать данную технологию, в социальных сетях многие замшелые, такие предприниматели сетевого маркетинга, которые в своем старом опыте привыкли либо столкнулись с методом спама, они начали задавать такой вопрос, либо даже такое некое негодование, бандалет, ты учишь этич, этичным методом продвижения сетевого маркетинга, а тут ты нам предлагаешь проспектингом заниматься. Это же спам! Так вот, ребят, я хочу, чтобы вы увидели две разные грани. Скажите мне, пожалуйста, люди, которые вам шлют спам, они вам предварительно спрашивают, хотите ли вы получить ту информацию, которую они рассылают. Либо они тупо шлют вам информацию о бизнесе, либо продукте, и не дай бог еще ссылками разными и так далее, с призывами к действию. Скажите мне, пожалуйста, люди, которые занимаются спамом, они у вас спрашивают, а хотите ли вы получить то, что они сейчас сваливают э, вам на голову, на голову ту информацию, которую вы получаете. Таким вот образом вы должны, ребят, понять отличие Спама и проспектинга есть а, разный вид проспектинга. Есть холодный проспектинг. И вот мы сегодня больше говорим о холодном проспектинге и это этичное построение бизнеса по сравнению от спама. Да? То есть спам это не этично. Спам это непрофессиональная работа в интернете с надеждой, у моря, у погоды росла тысячи. Ребята, смотрите, в чем, в чем отличие? Тысячи разных сообщений о широкому количеству людей, которые могут даже быть не заинтересованы в этой теме. То есть, как я это называю, стрелять с пушки по воробьям. Да, то есть стреляют, стреляют, и обвось один. Из тысячи отреагируют и в моей команде и мои клиенты приходят, и я слышу много историй, что впервые люди знакомятся с сетевым маркетингом именно из спама, да? то есть, и это, это, это на самом деле удивляет, удивляет, что спам даже работает, но вы должны понять, да, то, что это неэтично, это первое, вы, вы разрушаете свой авторитет, и это лишняя трата времени, денег и нервов, потому что блокировки, неуважение, ничего стоящего, то есть это нельзя назвать бизнесом, когда вы Тысячам людям просто на голову складываете свое предложение. А в то время проспектинг, проспектинг, вы проделываете настоящий маркетинг как предприниматель, как бизнесмен. Да? то есть проспектинг. И даже холодный проспектинг, то есть что такое холодный проспектинг? Это маленькое выстраивание взаимоотношения и вопрос, открыт ли человек к бизнесу, либо же к продукту. И когда человек открыт, вы ему уже сбрасываете информацию. Если не открыт, ничего страшного. Пошли заниматься своими дальше делами и находить, кто открыт. Понимаете, ребят, в чем важность? Мы не даем человеку информацию, если он не готов. И это настоящее дело любого предпринимателя. Большие бизнесмены, я вам открою сейчас большую, большой секрет, вы, наверное, ну, ну, многие вот приходите в сетевой маркетинг, и они думают, блин, так, наверное, бизнес не строится. Я вам сейчас расскажу, как делается бизнес. Большие корпорации которые сегодня зарабатывают огромные миллионы. Многие из, них не... многие из них построили свои карьеры, многие из них построили свои огромные бизнесы не благодаря рекламе. Ну вот той рекламе, к которой мы уже сегодня привыкли. Это Яндекс, Таргетинг и много-много другое. Основатель бизнеса, директор, генеральный директор, он обычно покупал базы, Например, он понимал, что, я сейчас вот приведу пример, ну, например, агентство недвижимости. О, Ирина Тарасова, ты же, наверное, связана с недвижимостью, правильно? Так вот, большие компании, агентства по недвижимости, директора вот крупных таких вот компаний, они покупали базы, например, риэлторов. Они находили в интернете в свободном доступе, либо они кооперировались с другими компаниями риэлторскими, либо выцепляли как-то в интернете базы риэлторов, которые были как-то с недвижимостью связаны. И вот представьте, вот список риэлторов, это вот, смотрите, смотрите хочу привести вас, вам разницу. Скажите, пожалуйста директору крупной компании который хочет найти потенциально крупных рыб сильных риэлторов да то есть тех людей которые работают с недвижимостью где более вероятно получить качественных партнеров качественных работников в базе существующих риэлторов да то есть которые вот в принципе уже занимались риэлторскими услугами которые продавали недвижимость либо идти в газету. Neto ну, грубо говоря, либо в интернет, на Либаба, ну, не на либо а на какие там, я уже даже не знаю, OL, OL, OLX или как там, я уже не знаю, какие там доски объявления, и по доскам объявлениям звонить всем, кто ищет работу. Напи Скажите мне, пожалуйста, где, вероятнее всего, предприниматель, да, то есть владелец своего бизнеса найдет потенциальных себе работников либо партнеров в списке контактов, которые уже занимались недвижимостью, либо всем подряд человек начнет звонить в списке, в досках объявления, чтобы авось найдет он того человека, который, которого он ищет. Вот напишите мне, пожалуйста, где. Так вот, ребят, я вам облегчу задачу, кто-то из вас сейчас будет все-таки писать. Конечно же, со списков риэлторов. Да? То есть он нашел а, группу людей, и он начинает делать холодные звонки. И представляться, например, да, то есть, а, там, а, Ирина, здравствуйте, а, на связи Виктор, Виктор Бондолет. Я являюсь основателем своей а, риэлторской компании «Табуретка Интернешнл». Есть минутка а, времени, чтобы со мной поговорить. Да, да, конечно, смотрите, у меня я к вам звоню по делу. Да, То есть человек сразу же переходит к делу и узнает, открыт ли человек к возможности, к предложению. Человек не теряется, как я, владелец своего бизнеса, как-то узнаю у человека, а хочет ли он зарабатывать деньги, либо нет. Человек. Владелец бизнеса, он уточ... дает возможность заработать, и он сразу же говорит об этом, что у меня есть деловое предложение. Да, то есть у меня есть к вам деловое предложение. Я знаю, что вы занимались, например, риэлторскими услугами, вы продавали недвижимость. Так ли это? Да, да, я продавал. Какой у вас опыт? Ну вот 2-3 года продавал. Вам нравится эта услуга? Да, да, нравится, услу... ну, нравится, нравится эта профессия. Хорошо, у меня для вас есть очень хорошее предложение. Приходите ко мне в офис, у нас растущая компания, да, то есть, и у меня есть что для вас предложить на хороших условиях. Все, понимаете, человек узнал, открыт ли человек к бизнесу, человек к возможности, и он предложил ему. А мы, мы начинаем себя сразу же оправдывать, либо мы спаном занимаемся. Ребят, вот отличайте вот эти моменты, вы бизнесмен, вы предприниматель, ваша задача создавать, создавать объем товарооборота, либо объем, благодаря клиентам, либо объем бизнеса, находя вот такие же бизнес-партнеров, которые открыты к бизнесу. И ваша задача, вот задача проспектинга, мы сегодня не говорим о глобальном проспектинге, потому что в Клубе Сытых Сетевиков мы обучаем более расширенному проспектингу, для того, чтобы это было интересно, играюще, тепло, то есть как будто вы уже теплому рынку предлагаете бизнес-возможности. Но на западном рынке у нас многие люди только на холодном проспектинге делают карьеру и выходят на десятки тысяч долларов ежемесячно, благодаря социальным сетям без какого-либо автоворонок, чат-ботов и много много другое и задача задача вас как маркетолога настоящего маркетолога не спамера посылать тысячи сообщений которым не нужны эти сообщения ваша задача как у вот как я привел пример у директора компании найти потенциально Ваших идеальных клиентов, либо партнеров, да, то есть вот как э, директор компании риелторских услуг, он базу риелторов нашел и начал по риелторам звонить, тем самым понимает, что он разговаривает с целевой аудиторией, и он понимает, что не каждому нужны эти услуги, потому что кто-то уже работает, кто-то уже зарабатывает, кто-то разочаровался в этом, но он звонит потенциальным своим партнерам, либо работникам, потому что они уже были связаны с этой идеей. И ваша задача тоже, как веков, да, то есть, которые люди хотят либо продать свой продукт, либо э, зарекрутировать в бизнес. Вам нужно с потенциально заинтересованными уже людьми общаться. И это сегодня делает возможность интернет. Находите группу. Например, ваша Продукт по здоровью и по красоте. Вы находите группу по здоровью и красоте. И начинаете выстраивать коммуникацию с аудиторией, которая там уже активно комментирует, лайкает, репостит. Это уже аудитория, которой потенциально нужен ваш продукт. То же самое по бизнесу. Вы понимаете? К кому это бизнес больше подойдет? Необычному человеку, который ищет в объявлениях «хочу работу», как многие тоже ошибки делают, они звонят по объявлениям и предлагают сетевой маркетинг. Ребят, они работу ищут, они не ищут бизнес, не ищут дополнительный доход, где их пинать не будут, они ищут работу. Ваша задача находить совершенно других по менталитету людей. Это люди, которые интересуются трансерфингом, личностным ростом, саморазвитием, бизнесом и таких групп навалом. Понимаете, ребят? Либо сетевики, опять же, если вы хотите работать сетевиками, рновалом, ребят, понимаете? Заходите в группу по личностному развитию, либо по бизнесу, бизнес-молодость, Радислав Гондопас, лайк-центр, много-много-много людей, которые сегодня учат бизнесу, инфобизнес, привлекайте людей, которые связаны с интернет-бизнесом, понимаете? И э, даже холодным проспектом, сегодня мы не говорим там, о технологиях, там, как выстраивать взаимоотношения, но даже Холодный проспект он работает. Когда вы добавляетесь друзья, например, там Ирина Тарасова, да, то есть поставили ей пару лайков, добавились друзья и написали первое сообщение. Да, тут, тут там привет Ирина, слушай, я тебя нашел в группе по, там у Радислава Гандапаса, ты оставила офигенный просто комментарий, я тебя полностью поддерживаю. Я, я также считаю, что вот это, вот это, вот это, вот это. И, и, и что, почему, почему я тебе пишу? Я занимаюсь бизнесом, мне как раз нужно развивать, я расширяю сеть партнеров в твоем регионе хотела бы ты хотела бы ты ну от, открыта ли ты к информации дополнительные источнике дохода с потенциалом открытия бизнеса да то есть это холодный проспектинг но вы пишете целевой аудитории да, это первое второе вы не взваливаете на человека информацию вы узнаете открыт ли человек к информации потому что человек потенциально заинтересован в этой теме и вы ему можете предложить эту тему и когда человек да Человек уже согласен, да, то есть, человек согласен, да, конечно, что вы хотите мне предложить. И тут уже пошел весь метод, да, то есть тут все уже пошло по накатан Вы предлагаете либо группу человеку, если вы работаете по доп. системе, которую я тоже обучаю и широко развивая в клубе сытых сетевиков, объясняю, как это сделать, либо там ссылка на сайт, либо видеоматериал и много-много другое, исходя уже из ваших инструментов, которые предлагает, предлагает ваш спонсор ваша компания либо вы как лидер уже это создали поэтому я соответственно еще могу заявлять что а, холодный проспектинг работает есть еще теплый проспектинг, об этом я опять же подробно говорю в клубе сытых сетевиков, как благодаря там нескольким парус, какие скрипты нужно использовать, о чем нужно спрашивать, какая последовательность сообщений, там это в течение дня либо на протяжении двух-трех дней вы уже с человеком общаетесь, как со своим другом, и тогда еще конверсия увеличивается в заинтересованных людей для того, чтобы узнать, чем вы занимаетесь. Но холодный проспектинг это действующий метод любого сетевика. Если бы вы сегодня заострили внимание не на а, золотых штучках, которые пытаются многие обучить для того, чтобы продать вам хоть что-то, да, то есть вот эти блестящие штучки, а, вы бы уже давно построили карьеру сетевого маркетинга, хотя бы с пятью новыми людьми ну либо со старыми людьми каждый день общаясь, каждый день пять человек возьмите себе за условия вы за полгода бы вышли на те доходы которых вы никогда бы не, зар... вы, не зарабат... вы, когда... вы, бы... вы не зарабатывали в своей карьере там на найме и так далее и в сетевом маркетинге вы никогда не зарабатывали Потому что это то, что вы можете сделать И может сделать любой партнер Без инвестиций в рекламу в ла... Вкладывание денег и много-много Другого. Поэтому холодный проспектинг Это одно из самых действенных Способов, которые вы сегодня можете э, Применять как Предприниматель своего производства Как бизнесмен, как владелец бизнеса Который адекватно и понимающий Относится к своему бизнесу Ставьте лайки, делитесь Себя на, э, на стене, если вам Было полезно то, что вы услышали пересмотреть дать своим партнерам усвоить спонсорам показать полностью менять если вы готовы вот если вы то, также заряжены идеей изменить индустрию сетям маркетинга вместе ее быстрее поменять делитесь данной инновационной информации чтобы а, скорее уже предубеждение вот эти убрать